приветствую вас, друзья. В период пандемии продолжают выходить фильмы о пандемии, но сегодня речь пойдет не о ковиде, а о неизвестном науке вирусе, превращающем людей в жаждущих плоти чудовищ. Фильм «В одиночку» режиссера Джонни Мартина вышел в конце октября и начал понемногу завоевывать свою аудиторию. Бюджет картины всего 4 миллиона долларов, согласитесь, для ужастика сущий пустяк. Но, как оказалось, даже за такие деньги можно состряпать довольно неплохую историю. Думаю, ее привлекательность отчасти обусловлена актерским составом. Основная роль у Тайлера Поузи, главного волчонка Голливуда. Тут он уже не похож на испуганного подростка, покусанного оборотнями. Парень возмужал и превратился в матерого волка с бородой и татуировками по всему телу. Также в картине снялись Самер Спиром и Дональд Сазерленд. Итак, Эйден просыпается в своей квартире и быстро понимает, что за окном творится какой-то беспредел. В новостях сообщают, что всем лучше оставаться дома, потому что в городе обнаружен опасный вирус. Забаррикадировавшись в своей квартире, Эйден пытается дозвониться родителям и сестре, но безуспешно. А в это время в его квартиру ломятся бывшие соседи с очень недружелюбными целями. Они слоняются по двору и коридорам многоквартирного дома и надеются разорвать на куски какого-нибудь еще живого бедолагу. Первый признак заражения – кровь из глаз. Проходит несколько секунд, и человек превращается в одержимого монстра, повторяющего одну и ту же фразу, совершающего странные непроизвольные движения и желающего умереть. Последнее, по мнению экспертов, связано с тем, что зараженные осознают свои действия, но не способны им противостоять. Адский голод толкает их на постоянный поиск пищи. Так проходит 42 дня. Вместе с ресурсами для выживания у Эйдена заканчивается и желание жить в новом неприветливом мире. Он собирается покинуть его на своих условиях. И тут видит в окне дома напротив девушку, которая тоже осталась жива. Конечно, некоторое время главному герою предстоит побегать от плотоядных монстров. Есть моменты, которые правда выглядят жутко и правдоподобно. Но все-таки фильм не об этом. Скорее, это драма об одиночестве и безысходности. О бремени единственного оставшегося в живых человека. Рассуждение о смысле дальнейшего существования в таком мире. И о том, что допустимо делать для выживания и как потом с этим жить. В принципе, мне фильм понравился. Но не стоит смотреть его как ужастик. Приготовьтесь к драматическому триллеру. И тогда не будет неоправданных ожиданий.